Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения С вами Рэй мы продолжаем играть растения против зомби героев Ну что у нас три новых ежедневки И надеюсь за них мы успеем накопить тысячу самоцветов Значит нанесите 20 единиц урона Нептусью Потом нанести 20 урона профессора мозговая атака И разыграйте три гриба Ну что погнали тогда за Нептусь Попробуем сыграть Вот она наша Нептусь Поехали. 20 единиц урона. Нужно нанести. Про победу ничего не говорится, просто нанести урон. Ну давай, что так долго ищется у нас, а противник. Можешь же как-то побыстрее все это. Угу, нашли. Екмарек, и это у нас ночной колпак. Опять со своими грибами сейчас начнет тут. Так, этого мы, наверное, оставим по-любому. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Ну, давай так сделаем тогда. Не очень много вариантов, конечно, у нас. Не очень много вариантов. Ну, если я поставлю на воду. Чем колпак может меня удивить или разозлить? Я даже не знаю, как назвать. Ну, он что-нибудь до да чуда нет, верно? Наносит рядинцы урона. Так, ну ты заметил, да, что у него было? У него был фруктовый микс. И это нехорошо угу. Вот что он делает Так Что он там собирается сделать -то? Я не могу понять Почему именно колпак ему выпал, а? Ну, кого-то сдувать я не вижу, ребята, смысла Кого-то здесь сдувать ему Я вижу смысл сделать следующим образом Поставить вот так Предсказуемо, друзья мои, все очень предсказуемо 3, но урона мы сейчас получим Да, по-моему, очень много, ребят 6, и тут 3, 9 Да, боюсь Боюсь, мы не справимся здесь К сожалению, как бы я тут не пытался И ни не хотел, ничего, ничегошеньки не получится, ребят Придется элементарно фейлиться Ну, 12, ох ты, у него еще и молекулярка Еще и выкинет меня Ну да, тут уж ничего не попишешь, ребят. Это бесполезно. Ну что? Фортануло ему. Элементарно. Так, а мы нанесли только 8 единиц урона. Ладно, поехали дальше. Фруктовый микс. Хм. Не думал, что... Колпак будет брать микс фруктовый Слишком долго ищут противников у нас Как-то мне это не нравится совсем, ребят Хотя у меня чай горячий, пускай пока ищет я Так, теперь нам выпадает ночной колпак Ой, ночной колпак, что ты говоришь? Какой ночной колпак? Это же этот Это же подсолнух а не колпак ночной. Что-то несешь то. Не все, что. Эпитафий. Угу. Ну ладно, поехали. Ну я наверное ничего не буду ставить, потому что мне нечего. А носит урона. Ну ладно, а я тебе ягоду размомблю. Раз такое дело. Да никого и поставить не могу. Вот в чем беда-то. Если он на ягодах будет играть, это мне, конечно, сейчас будет, ребят, очень, очень плохо. М -м Давай попробуем так сделать. Кого он? Что он сейчас поставит? Двойную, да? Так, ладно, эту мы отрикошетим. И бомбанем. Что дальше? Дальше ставим вот этого, наверное, за пять... Интересно, он будет его уничтожать или нет? Если он уничтожит, будет не очень приятно Если не уничтожит, я его спрячу В надгробии Потом появится и еще улучшит Мои карты Фруктовый микс, наверное, у него есть М -м -м, вот он что делает Понятно Давай так сделаем. Нет, это тебе не поможет. Ага, это я думаю, что тебе тоже парень не поможет. Погнали. Если мы сделаем. Если мы сделаем 5,2. Давай тогда вот так вот поставим. И вот так вот. А там посмотрим, что он придумает. Окей ну, Этого заморозим понятное дело Поехали Так, минус Ну, давай вот этого поставим У него же должна быть какая-то заклинашка, да? А вот что он делает И все, да? Пока не будем это применять Ну да, сейчас мы сделаем тогда таким вот образом. И вот так вот. Что он сейчас будет тут придумывать? Ну, миксы у него, наверное, есть фуртовые, если он на ягодах играет Или миксы, или, <coughs> или еще что-нибудь должно быть Я ему только одну единичку урона нанес Можно будет применить ураганчик Так, допустим Этого он убрал мне, да? Или ураганчик применять можно Или же... Мы же берем карту Да, мы утягиваем карту Вот, что он творит Окей, погнали И, наверное, самое интересное сейчас будет Будем смотреть, как он будет тут справляться С этим совсем Я не спорю, что он может сейчас вот навыставлять Нанести мне львиную долю урона Но мы ему потом пропишем Очень даже хорошо О, видите, что у него? Так, 6, ну, это ерунда, ребят. А, мы же можем воспользоваться, да, да, да, точно. А Авось кого-нибудь да уберем. Кого только не знаю, посмотрим. Ну, вот это я тебе скажу, не очень хорошо, ребят. Так, 9 и 6, 15, да, как раз, а у него 16, бед. Он сейчас может мне в лицо, кстати, зарядить И на следующем ходу мне крышка, ребят А он так и делает А он так и делает <свистит> <свистит> <свистит> Опа-на А вот здесь тебе, парень, не повезло Вот тут тебе уже не повезло По ходу дела Мы его заморозим, он, наверное, сейчас рассчитывает Блин, нанесу-ка я ему сейчас урон Этот пробьет Нет, парень Это не работает Не работает Все? Я тебя поздравляю с фейлом, парень Причем с конкретным фейлом Эх. Поехали Ну что то там, минус один-один на земле сделаешь, да? Э? Или что там тебе? Грибочки случайные, ну пш. Господи, твои грибочки Твои грибочки пойдут сейчас лесом, парень Все Если бы у него были бы клубнички, да Было бы похуже а то, что он взял, это какая-то колода Не очень хорошая Ну что, вот теперь, теперь, ребята, мозговым профессором нужно играть Все прекрасно знают, как я на нем фигово играю Ну, что поделаешь? Что я могу поделать, ребят? Только играть за этого профессора Мозговая атака Может быть, конечно, я зря взял сюда очень много куробойщиков Вот этих вот у меня, знаешь, какой карты здесь не хватает? Это... Как называется-то? Ну, когда у меня есть выбор э, применять заклинания. Как называется? Не ландшафта, а... Призов. Ну, что-то типа того. Блин, у него еще и бонг здесь. То есть, когда у меня идет на втором ходу применять заклинашки, да? Мы можем с тобой призывать вместо этого каком-то юнита на игровую доску. Вот это вот не очень интересно, ребята. Это очень паршивенько. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Да фигня, какая это нам выпало, если честно. Давай так поставлю Прикроемся хотя бы просто Да ну хорош Зачем не столько этих-то Так, если он сейчас еще горошину Нет, ребят Он продуман, да? Он продуман у нас получается я попробую сделать так. Вот. Вот это вот мне нужно было. И тогда вот так сделаем. Было бы у меня сейчас 7 энергии, я бы сюда сейчас поставил. Ох, у нас бы пошло дело бы, ребят. Горгантёхи бы начали выпрыгивать один за другим. Он сейчас думает, стоит ли мне нанести, нанести два да, ну, урон. Этот психа врубать или не стоит? Наверное, так он думает сейчас. Ты гляди, что творит, а. Понятно. Минус боец. Так, он банан у него. Так, ребят, какие-то У нас тут Хм Какие-то у нас тут намеки на что-то идут Я тебе так скажу Если, например, сделаю вот так вот Естественно, он сейчас будет бананом бомбить сюда, ребят Само собой Зря я сюда поставил Блин, что-то как-то вот вообще не айс, ребят вот Вообще не айс рука ну, Давай будем честны Вообще не в тему вот Окей, банана, давай так поставим Смотри, что делает Прикрывается, ладно Орех Короче, колода на орехах у него, да? А вдруг повезет, ребят? Ну, собаку, наверное, уничтожит, скорее А, нет, не, не уничтожит он, друзья мои. Ну, вот так вот сделаем. Предсказуемый парень. Но я так и думал, что он клюнет. Ладно, давай посмотрим, кто у нас тут вылезет. Я надеюсь, кто-нибудь мощный и хороший. О! Ребят, это это просто имба <свист> А, это просто имба какая-то Офигеть Вот так вот, ребят, мозг, профессор <свист> выиграл Но мы с тобой не нанесли 27 урона Вот в чем проблема-то Поэтому нам придется еще раз играть Кто бы мог подумать, что из этого выйдет Замбот Я думал, ну какая-нибудь там шивенькая карта попадет Ну замбот Такой топ Просто уничтожает ему всех Он сразу же Ясен а -а -а -а. перец, ему ничего не остается Как сдаться? Я бы наверное сдался бы Хотя не факт Так, ну что В принципе нормально Но тут цитрон У цитрона есть Пожиратели могил Поэтому как бы Не знаю, я пропущу, наверное, пока ход Давай проверим Очень интересно Прикрылся, да? Э -э, на бобовых он будет играть, получается, так? Рикошет над грубие Ради бога. Не супер-то да и карта там была, если честно. Угу. <безусловно> <плодисмент> <плодисмент> Лучше, ребят, нанести урон, к сожалению Ну, орехи, орехи, да? Давай так поставим Опа Такс Сейчас подумаем А если заменю Погнали Цитро на заморозках Да быть такого не может Что-то я не верю Неужели на заморозках? Так, звездочка Нам надо будет звездочку, наверное, ребят, как-то потихонечку истреблять Как-то истреблять Так, кто у нас тут выползит? Прекрасно Давай вот сюда поставим он сейчас прикроется, да? А, он неуязвимость ставит Ёппарасотэ, ребят Заморозка Не успел ты, парень, заморозить Мне только одно остается вот так вот сделать Карамелька чупа-чупс Карамелька чупа-чупс Погнали Понятно, орех выпендривается Сделаем так Ну и в следующем ходу, если у нас получится Мы его пробиваем, ребята, опять же Через курабочика О, спасибо Еще, даже, даже удружил мне Ну как удружил? Не удружил, ребята Поднасолил, можно так сказать, наверное, да? Давай, наверное, сюда поставим Ну ему крышка Этого мы сейчас уничтожаем Пипец, тогда нет, ребят Тогда нифига не крышка Получается Давай я сделаю так, наверное Посмотрим сейчас Ты серьезно, что ли, блин? Блин, мне и подбить-то некого Хотя, почему некого? До свидания тогда, получается, да? Шикарно Все, ребята 20 единиц урона, профессор Мозговая атака нанес А мы с тобой Да, да, получили 1000 солнцветов Так, разыграйте три гриба Пойдем еще сыграем, наверное, за Колпака Ночного Ночной колпак идет Ну, опять же, ребята, как пойдет Как карта ляжет Если сейчас он будет уничтожать Там моих этих грибочков Твою налево, это не грибочки, ребята Это далеко, блин, не грибочки Это что за колода-то, макарек Хм Должна быть, по идее, грибная Давай сделай вот так вот Ну, допустим Кого он там будет сейчас ставить? Мы ставим с собой грипп однозначно Вот этот вот А вдруг у него флакончики есть, а? Но он на трех энергиях действуется, не на двух Сейчас броня срабатывает у него Телепорт ставит Давай так вот сделаю. А мне больше пока ничего не поставить Но он наверное призв сделает сюда Кого-нибудь А не, вон что он делает Угу Одни ландшафты что ли нахапал Точно, ребят Ну флаг тебе в руки тогда, парень Сработает, конечно же Неприятно Согла... согласись неприятная карта Ну что дальше превращаем наверное, всех да еще утворяет Ну и все на этом наверное нет Пока не все, ребят. Я предлагаю сделать следующее. Поехали. Я знаю, что у меня там еще за две энергии. Может быть, что-то есть. Превращаясь в другую карту. Ну, вот так вот. Хорошо. Поехали. Так, раз, два, это четыре урона Плюс три, семь, да? Как раз нам хватит Но единственное, что опять же в броню, наверное, пробьем Скорее всего А, он же еще энергию мне сожрет Он же еще у меня сожрет энергию, точно Такс. Ставим сюда. Блин, уже не хватает. Уже не хватает. Этого надо бомбить. Поехали Четыре в лицо Этого подбивает Тут он делает всякие доборы угу. Все, сработало Ну что, ребята Раз и два и готово, да? Я думаю, ничего не получится у него Хотя, подожди, нет, не получится Раз И два В принципе, и все До свидания Ну что, мы разыграли там Сколько нам надо, надо было? Три гриба разыграть, вроде бы Да, все у нас получилось Ну что, ребята, а теперь э, самое вкусненькое и надеюсь, интересненькие. Наборы. М -м -м -м -м. Наборы. Так, по-моему, вот этот вот. Ну, вот это, да, довольно веселый набор, если честно. Тут карты неплохие. Давай попробуем. Надеюсь, повезет. Надеюсь, друзья мои, в этот раз повезет. В прошлый раз у нас нифига не выпало. К сожалению Необычных э, в прошлой серии нам надо... Не в прошлой серии, а в прошлый раз, когда мы открывали паки Очень много дали нам необычных э, Мне кажется, что-то идет на повтор Потому что, ну, посмотри, сколько надают Ой-ой-ой-ой, сколько редкие пошли Ага, дубль Блин, мега редкие, мне кажется, не дадут мне, ребят или да есть какая что Ш слу ёмой вторая а Офи... третья Ху -ху -ху! ребята я вам скажу шикарные карты дали особенно вот это подхильчик это идет самое то это для ореховой у нас атаки но у меня правда, этих и так по моему ну три легендарки три я одной-то радуюсь, как ребенок, а тут аж целых три Ну что, ребята, давайте еще ранний доступ попробуем пробежать Так, гриб, который производит больше солнца, отлично подойдет для стратегической колоды вспышки на солнце изобилия споров Да, он подойдет, но разгром его может быстро уничтожить Очень быстро Прям, блин, так скажем, моментально его в труху просто тюк и все Вещи творит И я... А что мне сделать? Я могу только вот этого бомбануть Давай я сделаю вот так И вот так Потом хочу превратить их не знаю, получится, нет? А, мы даже не пробили его. Я думаю, что-то не произошло. Чё? А потому что вот не произошло и все. Зато энергию сейчас нахапаем. Шесть. Угу. А, была не была. Не буду я пока здесь еще исп использовать. Безумие делает. Так, ему сейчас крышка. Да я, наверное, вот так вот сделаю. И сейчас еще 9 в лицо ему прилетит. Прекрасненько. Давай поставим этот гриб. Посмотрим, что нам тут вытянется. Отлично. А я его могу? Нет, не могу. Ну и что ты сделаешь этому? Понятно. Погнали дальше. Бамс! Хилочка. Ага, усиляет. Зря он усиляет, потому что мы его сейчас вернусь, несем. М -м -м, гаргантологи, да? А вот это, ребята, уже... Это уже пакость называется. Он сейчас мне уничтожит их всех. Понимаешь? Всех уничтожит. Ну ч, погнали? другого то вариантика все равно у нас нету. Блин, он подобьет его. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Я не знаю, зачем это сделал. Ну и кому? Сюда. Ему крышка, ребят. На. Если бы он здесь бы, понизил бы Так и то, по-моему, пробили бы его Ну, все, друзья, на сегодня смело можно закругляться и ждать уже нового сезона Который у нас начнется через 5 дней, 22 часа Ну, я сегодня, конечно, рад, что мы получили 3 легендарные карты даже те, которые мне не нужны, мы их можем переработать, конечно, получим всего лишь 2000 энергии вместо 4, сколько они стоят по заявленной цене, но тем не менее. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.